Говорили про слушателя, вот теперь хочется поговорить про человека, который на конференцию идет выступать. О, это супер тема. Вот давай начнем с того, типа, вот представим, что ты хочешь выступать на конфе, но типа, у тебя нет, нет такого опыта, как вообще начать? Так, я помню, как мы начинали. Тут главное пересилить себя. Вообще страх выступления – это очень-очень серьезный страх. Я анализировал, откуда и как это происходит. В основном мне кажется, что это происходит из-за того, что человек сильно заморочен на себе и думает, как о нем подумают. То есть это, по сути, как бы думание о себе как о таком не знаю, предмете или человеке, который кого-то волнует. Вот. Чтобы от этого избавиться, нужно понять, ну, что ничего страшного нет. То есть, если например, даже ты опозоришься, и, не знаю, тебя там водой обольют, или ты там запнешься, или еще что-то, все об этом забудут ровно минут через 10. <laughs> После того, как выйдут, потому что у людей много в жизни других историй. То есть, это, по сути, такой некий, как бы, эгоизм, да, как, как мне кажется, когда ты думаешь, что на тебе сосредоточено все внимание. Всем, ну, реально все равно. Вот. Как это, как бы эмоционально как ты можешь попытаться это сделать второй момент то что лично для меня работал ну и работает это знание своей темы то есть ты должен быть реальным экспертом вот меня можно там разбудить ночью да и на любую вот из тех в которые я профессионал начать спрашивать ну как бы я не потеряюсь вот поэтому боятся в том числе и люди что они думают что они недостаточно эксперты Mm -hmm. Вот. Чтобы быть достаточным экспертом. Естественно, во всем экспертом быть нельзя. К примеру, хоть я и дизайнер, но я ничего не понимаю в стройке. Я могу спокойно об этом сказать. Я говорю, ребят, короче, в стройку я не лезу, я хоть строитель по образованию, но это типа не мое. Я где-то учил это 20 лет назад, где-то на парте, ну, как бы сидел, слушал, что-то даже конспектировал, делал упражнения. Но по факту никакого практического опыта я не имел и как бы туда никогда не стремился. Ты тут же поставил рамки, типа, меня по этой теме не дергайте. Я же вам сказал, сказал. То есть ты можешь сразу же ограничить себя теми вещами, которые ну, как бы тебе не надо, вот и наоборот сказать. Зато а, все свое время я трачу на то, чтобы развиваться вот в этом направлении, вот в этом моя уникальность и экспертность. Поэтому многие люди теряются из-за того, что они думают, что они должны знать все обо всем и боятся каких-то сложных каверных вопросов. Вот примерно так. То есть один из инструментов это уникальность свою сделать. Это про то, что, ну, как бы, типа, мне нужно сначала стать как бы а как вообще ценить свою экспертность. Ну, типа, я эксперт или нет, я уже готов, лично. Если ты. Как стать экспертом, ну, как бы не. То есть есть внешняя экспертность, есть внутренняя экспертность. Mm -hmm. Внутренняя экспертность это когда ты что-то делаешь, какой-то результат, продукт у тебя есть. Ну, неважно, mm -hmm. что. Книга, фильм снимаешь, ролик снимаешь, рекламный это текст внутреннее. пишешь это внутреннее. И это покупают люди. То есть человек это mm -hmm. покупает, и значит, если кто-то за это деньги платит, значит, ты уже можешь называться в этой теме экспертом, Ну, системно платить, не кто-то там случайно залетно да, купил, а потом проклинает, а ну, нормально, ты продаешь эту услугу или продукт. Вот. И, соответственно, ты уже умеешь это делать, почему? Потому что ты, у тебя есть последовательность. Ты сделал, и кто-то воспользовался и получил качественный результат. Скажем так, если у тебя отзывы есть хорошие, вот, ну, не написанные самостоятельно, да, там, а именно ну, реально люди пользуются, им нравятся. Вот, соответственно, ты уже можешь называть себя экспертом в этой области. Ты говоришь, я не знаю все там про все, но знаю именно вот в рекламных текстах я разбираюсь, либо там в, в инфотекстах, или там в дизайне однокомнатных квартир. Я, короче, область применения моя такая. Все, ты не называешь себя всем, ты идешь конкретно в эту историю. То есть ты уже внутри эксперт, с этим можно. Внешне, внешне есть показатели, есть э, внешние некие. Атрибуты экспертности. Они больше относятся, как бы к успешному человеку там или к манере держаться к всему остальному. Угу. Эксперт я знает как. Хорошо. Ну, то, мы можем их назвать, но как бы их, они написаны отдельно. Ладно. Слушай, а вот как, как насчет страха: того, что типа я не знаю, я некрасивый, я не умею говорить, связано по микрофону, боюсь, там вот это все ну да. боюсь. Это? Но это относится все к первой нашей части, что ну, ты слишком зациклен на себе. Почему это происходит? Ты потому что думаешь о ну, оценке, ты, ты не уверен, что ты эксперт, значит, ну, у тебя специализации нет. То есть в, тут внутренняя неуверенность в себе, боязнь оценки от этого, и плюс, ну, как бы вот это все накладывается на неумение, допустим, структурировать и передавать информацию. То есть если ты понимаешь, что у тебя есть офигенный контент, то и ты, если ты его донесешь до ну, как бы это как лечится. Допустим, у тебя есть, не знаю, какое-нибудь лекарство от какой-нибудь болезни, там, от рака, да, mm -hmm. и вот, и ты на какой-нибудь медицинской конференции, и ты такой, вот, пойти, не пойти на сцену. То есть, какая разница, какой ты там будешь? Если твой контент офигенный, то ты можешь там чуть ли не глухо, быть, тебя будут слушать, потому что ты доносишь пользу. Вот, mm -hmm. соответственно, одна из стратегий это придумать, ну, или там, сформулировать такую авторскую методику или что-то, которое ну, доносит пользу людям. Все остальное неважно. Ну, то есть, вообще без разницы. Все остальное то -то тренируется. Типа пофиг всем на то, как я выгляжу. На сцене. Если ты даешь отдельный контент, вообще можно хоть как угодно. Хоть заползти туда. Все равно. Ну, ладно. Представим, что я типа через, не знаю, постель попал. Ну, это я шучу. Слушай, а вот допустим, я готов. Я почувствовал, что я хочу. Я, как мне конференцию искать, как вообще стать спикером? Но Чтобы стать спикером, нужно сделать упаковку. Спикерство – это продукт. Вот, если мы возьмем вот эти вот семь навыков, которые я говорю, то есть это один из навыков, продукт. Так же, как у багетной мастерской, мастерской багеты, то у тебя продукт – это ты на сцене. Чтобы стать туда, тебе нужно объяснить покупателям, покупателям у тебя, организаторы конференции, как они на тебе денег заработают. Ну, по mm -hmm. сути, вот так вот. <laughs> вот. Соответственно, чтобы они на тебе денег заработали, ты должен показать, что либо ты э, готов э, как спонсорскую какую-то речь толкнуть, ну, как бы заплатить им денег, либо ты готов э, взять их спонсора и про них рассказать, ну, про кого-то, то есть презентовать его со своей стороны, mm -hmm. либо ты известный эксперт в своей теме, тебя знают люди и на тебя пойдут, потому что слушателям будет полезно, то есть ты контентчик. Вот, а Ты выбираешь себе одно из этих амплуа, и несешь ее, ну, как бы ее, ее вашему твоему клиенту, организатору конференции. Дальше как происходит? Организаторы конференции, у них же время ограничено, они смотрят, у них там 50 заявок. Они смотрят, кто адекватный, что такое адекватный. Есть фотки, правильно упакован, умеет говорить, есть какие-то предыдущие выступления, есть отзывы таких же организаторов конференции, что с помощью этого человека они заработали денег вот это все как бы это твоя упаковка продукта пока у тебя такой упаковки нет как бы смысл ну как бы туда дергаться особо нет это если тебя не знают если ты начинающий я бы поступил с того чтобы как бы сформировал себя бы как продукт вот в принципе ну, есть, так типа и делается какая-то уникальная тема выступления, то это не заинтересует, никого, не заинтересует. заинтересует это и есть твой продукт но помимо темы выступления у тебя должно быть ну как бы это контентщик ты можешь быть ты говоришь я контентщик но ну, как бы они тебя спросят, хорошо, а вот есть такой же контентчик, у него тоже тема, но у него еще там 50 тысяч подписчиков, типа кого взять, понимаешь? Ты, ты находишься как спикер тоже в конкурентной среде, угу. вообще все мы в конкурентной среде находимся. Так, хорошо, хорошо, окей, допустим, я смог продать себя на конференции, что дальше, как готовиться? На самом деле продать себя на конференции очень просто, потому что, что я сейчас рассказал, мало кто вообще понимает и мало кто делает, если я как организатор конференции испытываю большой, большой недостаток нормальных кадров. То есть те, кто прям нормальные, они на расхват идут вообще, их ну, не дозовешься, да, условно. А те, кто начинающие, а у них вообще этого нет, и они вот боятся и не знают, что говорить. Поэтому очень легко начинающему вырваться, просто показав себя более-менее адекватным. Вот это такой лайфхак. Так, какой ну, вопрос? Знаете, что я довольно много раньше, когда жил в России, выступал на конференциях, но мне, правда, самого звали всегда, но если бы я, наверное, сам просился бы, я бы не догадался бы, что нужно еще говорить, что типа, я вам денег заработаю, как спикер. Мне казалось, что типа, это вообще их забота, я здесь причал, как хотите, зарабатывать. Но тебе не обязательно это впрямую говорить, но посыл такой, ты же думаешь о них, ты, ты как бы тебя приглашают для чего, не чтобы тебя прославить, а чтобы, ну реально, люди для чего делают конференцию, чтобы денег заработать, вот, соответственно, им нужно внимание и так далее. Угу, я понял. Хорошо, эм, давай еще про, про подготовку, типа, вот как ты, например, сам относишься, когда вот, приезжаете на какую-нибудь конференцию, приходит из Медузы и говорит, я что-то не подготовился, я делал в самолете, пока селепел туда презентацию, это типа нормально или нужно заранее прогонять, как это вообще в Я не знаю, кто такой красильщик из «Медузы», наверное. Я из «Медузы» бывший. А, окей. Типа. А, так, и чего у него? Он не готовится или что? У него такая фишка, что он никогда не готовится, каждый раз извиняется за это, очень экспромтом все без презентации, вообще просто рассказывает что-то. Вот, отлично. Это хорошо-плохо как для тебя? Для меня все равно, если контент годный, мне все равно, кто там сколько готовился, то если он несет пользу, то пусть так и рассказывает. Ну какая разница? Мне же не важно что человек такой. Так, я готовился три года и типа, теперь типа пришел, а потом приносит презентацию и там банальности. Ну какая разница? По-моему, здесь фокус идет не и вообще не должен быть на подготовку. Если ты на сцене заж... зажигаешь, то какая разница, сколько ты там готовился? Мне все равно. А ты вообще готовишься? Как готовишься? Я ненавижу готовиться, никогда не готовлюсь. У меня все в голове, у меня не, практически никогда нет никаких слайдов, ничего. Вот, поэтому я могу. У меня в... простроена связи между семи основными вот этими э, навыками. Я могу ими оперировать, потому что у меня уже встроилась э, система взаимосвязи. То есть, но ну, я такой уникальный случай. Я очень много практиковал. Вот, соответственно, вот так. Вот. То, что человек изменяется, типа, вот я не сделал, но он здесь, скорее всего, снимает с себя ответственность, типа, если что-то у него не получится. То, про что я сегодня говорил, чуть ранее, да, что, типа, вот, если ты боишься, так скажи, ну, типа, вот я не подготовился, ну, чтобы потом у тебя, условно, спроса не было. То есть он ограничивает зону своей ответственности этим самым. Вообще это не очень профессионально, ну, как бы с точки зрения, то есть он так говорит, но по факту, скорее всего, он нормально выступает, иначе, иначе бы его не звали. Ну, конечно, он хорошо выступает. Тогда это такое лукавство, я думаю. Ладно. А вот на дизайн-конференции, например, есть спикеры, ты требуешь их, ну, но мы потом поговорим про организацию, ладно. А... Не, мы можем закончить, если надо, давай, ну как бы, как хочешь, чтобы не уйти. Ну, давай просто прошу, чтобы ты не, не добыть, ну, типа, как организатор, требуешь от спикеров, чтобы они прогоняли с тобой, показывали тебе выступления? Спикеры есть разные, есть топовые, которых ты приглашаешь, в которых ты в целом уверен. То есть для них это площадка, они приходят, выступают. Вот. Их мы не прогоняем. Мы прогоняем тех, в ком мы сомневаемся. Допустим, у меня на сцене выступают мои ученики, которые у меня, допустим, в том году проходили курс, теперь они молодые дизайнеры либо молодые организаторы студии. Естественно, у них опыта еще недостаточно практического выступлений, и у них там не 10 лет опыта, они могут быть не уверены в себе. Вот, им мы помогаем, у них не так много времени, обычно 15-20 минут, у кого как, вот. и обязательно спонсоров прогоняем, партнеров, потому что моя задача сделать так, чтобы у них купили, иначе они ко мне не придут в следующий раз, а чтобы у них купили, недостаточно выйти и начать там втирать какую-то дичь про свои самые лучшие продукты, нужно донести пользу людям, то есть я их тренирую, сам выстраиваем презентацию, обычно мы делаем день такой, Куда все, всех приглашаю спонсоров, кто выступает, партнеров, и я им строю презентацию так, чтобы они рассказывали то, что нужно ну, дизайнерам. Тогда дизайнер смотрит, у меня вот мое личное такое достижение: когда ко мне потом подходили дизайнеры, говорили: вот мне вот там, поставщик там, из Италии понравился больше всего. Ну, как бы он. Классно, хорошо говорит. А как бы а он партнер и он денег заплатил. Вот это самый кайф. <laughs> То есть, когда такое выступление получается. Вот, естественно, к нему потом подходят люди, берут, дают визитки и воспринимают его экспертом. То есть самый кайф не пытаться втюхать свою продукцию со сцены, а именно показать себя экспертность. Хорошо, вот связанный вопрос. Я, допустим, контентщик. Я пришел на конференцию, какой-то кейс рассказывать хитрый. А как себя органически в этом, как бы в этом выступлении, вообще прилично для себя продавать, прилично сказать, типа, кто ты, какие услуги, позвать к себе. Ведь я же контентщик, а типа... Ты имеешь что? в виду воспользоваться услугами твоими, кому то Нет, не, вот я, типа, меня позвали, чтобы я, чтобы я прочитал какой-то доклад на какую-то тему, в которой я разбираюсь. Да. И а, мы не договаривались с организаторами, что я буду кого-то там продавать, каких-то партнеров пиарить, просто мое выступление. Uh -huh. И как мне на своем выступлении аккуратно сказать про себя, свои услуги залу продать? Вообще, это позволительно ли Да, это позволительно. Есть... Вообще, в целом, так все и делают. Потому что в конце у тебя последний слайд. Кому. Ну, то есть это нормально допустимо. Когда ты даже интервью публикуешь где-то, всегда ну, пишется, кто такой, да, как с тобой связаться, там, чем ты можешь быть полезным. Это нормальная такая вежливость, ну, как бы история такое, что. Ну, иначе просто люди скажут: а вот где этого человека найти? Ну, это нормально. Вот. Это стандартная история, то, что ты говоришь, что это нужно делать. А, Бывают отдельно продающие выступления, когда все все выступление строится на том, чтобы продать какую-то тему. Вот это недопустимо. А это, то есть, ты можешь завернуть контент в продающие выступления Вот это без без договоренности, это просто тебя потом не позовут. Ну как бы вот так. Uh -huh, uh -huh. я понял хорошо. Так, вот еще важный ну, даже для меня вопрос. А как вообще вот, а есть какие-нибудь? Вот... Можно ли шуточки со сцены? Можно ли поднимите руку те, кто вот это все? Как ты к этому относишься? Да, это не можно, это нужно делать. Потому что на самом деле тут есть такая особенность психологии вообще выступления. В чем суть? В том, что когда ты выступаешь, ты должен быть с залом работать. Поэтому на самом деле сама речь и сам, сам контент... Хорошее выступление, короче, оно не контентное. Оно именно эмоциональное. И в этом проблема, когда тебя записывают, потому что потом, когда смотришь ты на это все с Ютуба или откуда-нибудь, думаешь, какую чушь он несет. Вот, поэтому, но зал кайфует и запоминает себя как офигенного спикера и специалиста. Вот, это такой, получается, ну, диссонанс. Ты, тебе надо сделать выбор. Либо ты несешь контент какой-то полезный, потом тебя хорошо на Ютубе можно смотреть, но зал может сидеть умирать. Либо ты развлекаешься. Идеально, конечно, и то и то, если можно. Но все равно я рекомендую, как бы, когда выходишь, все равно ставить какую-то себе цель. Если это такое знаковое событие и людей много, там, допустим, сидит там тысячи человек, то тебе лучше с залом работать, все равно, как это будет потом смотреться. То есть тебе надо руки больше активности, больше вовлеченности, упражнения какие-то тупые даже, там, не знаю, чуть ли там не себя похлопать, там вот то, что бывает там на Утони или еще где-то. Это не случайно, так надо. Вот. а потом на видео это смотрится очень смешно, но как бы люди, которые не там, они это не понимают, ну просто психология такая, вот, и наоборот, когда у тебя там три человека сидит, ну бывает, выступления бывают разные, меня приглашают, там сидит 10 человек, ну как бы я не могу уйти, я уже приехал, как бы, ну подведу, но я смотрю 10 человек, я думаю, ладно, фиг с ними, запишу, ставлю камеру, запишу хотя бы видео для контента себе для ютуба, работаю на зрителя, то есть те такие посидели час, полнывали, ну как бы какая мне разница, зато у меня офигенный контент, я его выложил, то есть это надо понимать. Слушай, вот я немножко не понял. Ты говоришь, что типа когда выходишь, нужно ставить себе цель. А вот какие примеры этих целей бывают? Ну, типа, какую цель ставить-то? А, ну, ты для, типа, чего, ты для чего выходишь? Что, да, ты для чего выходишь? Почему ты соглашаешься на выступление? Ну, лично меня. меня просто эго греет. Я очень люблю разговаривать, люблю, когда меня хвалят, там, хлопают, вот это все. Ну, окей, это, вот я это, я это одна из целей. Это одна из целей э, повысить свою самооценку личную. Вот, mm -hmm. то есть ты можешь себе сказать, я молодец, то есть когда у тебя будет там плохое настроение, сказать, вот я молодец, мне там хлопали там тысячи человек, например. Вот, это как бы один из инструментов. Это цель нормальная для тебя. Есть mm -hmm. цель более, как бы, более меркантильная или продающая, то есть цель показать себя экспертом, чтобы у тебя заказали, например. Mm -hmm. Цель э потренироваться, на самом деле тоже цель. Цель обкатать новую какую-то теорию, то есть новый заход какой-то. Цель продать, денег заработать в моменте. Ну угу. Цели разные бывают. Я понял. Хорошо, окей. Ладно, а вот, э, вот скажи, зачем эта штука, что типа поднимите руку, как будто ты типа адаптируешь для них выступление, если поднимут меньше, чем ты ожидал. Ну на самом деле действительно ты адаптируешь выступление, потому что когда... Почему еще, кстати, хорошо без подготовки? Потому что когда ты можешь сориентироваться в зале в моменте, ты смотришь настрой, как настроены вообще люди. И ты можешь, если тебе сказали, допустим, что будут новички, ты говоришь, а кто новичок? И там два человека, остальные профессионалы. У тебя выступление для новичков, и что ты будешь делать? У тебя слайды для новичков. И ты тут же, ну, все считает, провальное выступление полностью. А когда ты знаешь просто тему, и для тех, и для тех, и для тех, ты выступая, получается, подстраиваешь под примеры, которые им важны. Поэтому, конечно, это важно. Второй момент, когда люди поднимают руки, они уходят, типа, с телефонов, да, ты конкурируешь даже во время выступления с телефонами, там, со всеми остальными. Они слушают тебя, соответственно, они слушают, они принимают информацию, ты можешь донести их мысль, ну, мысль, иначе чем они отличаются от пустых стульев. То есть тебе надо раскачать аудиторию, ну, это обязательно. У меня, кстати, была такая даже как-то смешная штука, мне всеми было очень интересно, типа, чем люди занимаются, когда они, так, я выступал там на конференции в Москве, в Телеграфе, там было в зале, ну типа, чек, ну, 20, может. Но это не моя конференция, я просто был, одним из И там был такой столик, я положил телефон, открыл Instagram и нажал кнопку типа Notification, и пока стал выступать, смотрел, что у меня резко выросло количество лайков. Ну то есть люди находили меня в Instagram и просто лайкали мои посты, но это было видно у меня на телефоне. Ну то есть было понятно, чем они занимаются, когда они пьют со своих Блин. Вот, я немножко пошутил на эту тему, но все же. А, слушай, вот когда ты а, перестраиваешься на YouTube, то я это пишу в уровень, типа, профи, ну, типа, как бы эксперт, на ну, третий уровень из трех. Потому что, кажется, на первом ты делаешь просто презентушку, на втором я вот не знаю чего, на третьем ты просто без презентации выступаешь и можешь на YouTube перестраиваться, так? Да. А так. на втором чего? Как, как? На втором презентацию лучше подготовить, заранее понять, кто там будет, либо презентацию сразу же готовить а, по три аудитории, какую-то универсальную и узнав там, кто в зале кто, как это подстроить. То есть ты можешь в зависимости от процентного содержания, кто есть кто, просто примеры больше показывать. Ну, как бы в процентном соотношении ты приводишь примеры соответствующие, но никого забывать нельзя все равно. То есть должны быть и новички, и профи. Угу, угу. Я понял, хорошо. А вот про шутки скажи, типа как как шутить если не смеются что делать слушай но я в этом не эксперт это надо делать у меня с этим тяжело Но я тоже понимаю что это навык вот в следующем году когда я буду его себе изучать наверное расскажу я не умею честно тебе скажу у меня не получается и я не знаю как я короче больше таким по серьезной части вот mm -hmm. Но это надо. То есть это на самом деле 50% успеха выступления, поэтому я очень сильно еще не дожимаю. То есть я научился давать контент прикольный, вот, но так, чтобы это было смешно и интересно. Ну как бы интересно, да, но смешно. То есть на меня смотрят только те, кто реально заинтересован. А моя Телефон. задача захватить всех. А как встряхнуть аудиторию? Вот они сидят такие, это, в телефонах пырятся. Упражнение дать любое. Ну, Давайте сделаем сейчас самое важное. Самая важная часть сейчас вот... Я сейчас вам расскажу самую главную вещь, которая позволила мне там заработать столько денег. Я оба опа встрепенулись. Сейчас мы сделаем с вами упражнение, которое нужно будет вам для того-то, того-то. Возьмите листочек и бумагу. Да? Начните записывать. То есть первое, напишите, единичку первое. Все, все возьмите, все напишите. Все, в принципе, так можно. Вы записали один, два, три. Теперь я скажу самое важное. Все записали? Кто не записал? Давайте подождем этих людей. Записали? Теперь все записали? Поехали. Значит, эти три вещи нужны для вот того. И ты говоришь реально, для чего нужны эти три вещи. То есть ты можешь завернуть любую штуку, ну как бы под любую штуку. Ты можешь реально объяснить, что это очень важно. Потом сказать, так и в жизни. Типа вот кто сейчас там пишет, кто не пишет, как бы так вот у вас там получится. Ну как бы вот эта вот вся штука, то что вот словно из инфобизнеса, она, ну, она, она правильная, она рабочая. Потому что человек сидел в телефоне, отложите все телефоны возьмите листочки во первых они тебя слушаются значит слушаются значит ты эксперт во вторых если ты говоришь ну, директивно и потом по делу и потом реально они такие выполнили выписали упражнение говоришь, вот именно вот эти слова которые вы сейчас написали допустим уникальность вот эти слова которые вы сейчас написали за три секунды ваши ну, как бы вы должны использовать в там личном бренде или еще где-то то есть если вы будете их использовать когда я я сделал такое же упражнение стал использовать у меня там повысились продажи там, в течение следующего месяца. Я говорю, Попробуйте, типа у вас получится. Все, полезно? Кому полезно? Руки. Все, всем полезно, все молодцы, встрепенулись, идем дальше. Ну, примерно вот так. Хорошо, ладно. Так, а как, как выдерживать тайминг? Ну, типа, мне дают 20 минут, я наступаю, как понять. Но время смотреть? Сейчас еще, сейчас отвечу, еще пока в голову пришло, еще интересный пример, когда ты зал кого-то вызываешь и, ну, разбираешь его кейс какой-то, все включаются. Вот, тоже, ну, как бы еще один. Ага, вопрос там, что, 20 минут? Ну, типа, как, как, как вот следить за таймингом? Как, ну, то есть, я, я могу по часам смотреть, что у меня 20 минут поступать, но как, типа, сложить, чтобы все уложиться? Mm -hmm. Ну, во-первых, да, это тренировка, если ты на среднем уровне. Если ты не на среднем уровне, как я делаю? Я понимаю, что в конце мне нужно 2-3 минуты, чтобы показать там Instagram, Telegram и сделать подписку, то есть, ну, как бы финальную продажу сделать. Вот. Я понимаю, что у меня нужно там, 5 минут, допустим. Соответственно, сколько бы времени не было, или там 3 минуты, сколько бы времени не было, я смотрю на тайминг, и мне важны эти 3 минуты. То есть я уже вижу, когда остается 5 или 6, я закругляюсь, и последние 3 минуты у меня стабильные. Вот так. Uh -huh. То есть тебе, тебе нужно именно последние вот эти 3 минуты. Если у тебя слайды и презентация, то, конечно, ты можешь... Но это чувствовать надо, то есть у с опытом получается. Либо ты тренируешь по таймингу, либо ты несешь все, что угодно, ну, в пределах этой темы, если у тебя уже опыт есть, и последние там, минуты оставляешь. Я обычно еще на вопросы оставляю, то есть самый кайф, если люди хотят задавать вопросы, потому что это тоже очень сильно вовлекает. Я понял. Так, и давай еще, наверное, напоследок. А, два вопроса. Первый вопрос. А, что делать, если задают из зала стрёмные вопросы? Ну типа, Станислав, ваша система не, она не работает, я вот у себя пробовал, у меня не получилось. Вот. Да, ну а что вы пробовали, что конкретно не получается? Пусть скажет, пусть. На диалог выводишь, хорошо, да, ну, как бы, окей, что конкретно у вас не получается, давайте посмотрим. Выяснит, что он не делал, ничего не покупал и смотрел какое-то видео. Говорит, ну, конечно, а чё ж? Такого, что люди начинают перепалку, один в зале, второй на сцене, начинают разговаривать, все такие, опять началось. смотри, тут психологически как, на тебя наезд некий, да, типа, кто-то из зала говорит, не работает, тебе нельзя это оставлять, иначе твой авторитет упадет. То есть, это аксиома, тебе надо доработать эту тему, и сливать не надо. Потому что как только ты сольешь, все остальное, ну, как бы, ты сам сольешься. У тебя задача окей, говоришь, да, есть такое мнение, типа, ничего страшного. Хорошо, что вы хоть что-то пробовали, можно так сказать. Ну, как бы, большинство людей не пробуют, ну, а вот вы пробовали, это уже похвально, плюс. То есть человек такой хотел наехать, а ты ему даешь, ты говоришь, да, ты молодец. У него уже распыл уже, ну, остывает, спорит. Вот, ну, если, тут надо понять, что ты хочешь, психологический момент. Ты говоришь, да, ты молодец, такие люди, как вы, вы хоть что-то пробуйте. Да, не у всех получается. Да, не сразу, не всегда. Давайте разберем, типа, что у вас не получилось, я попробую вам дать совет. Прикинь? То есть он на тебя наехал, а ты такой говоришь, ничего страшного, у тебя получится, чувак. То есть ты как бы снисходительно к нему относишься уже. И все это видят. Ты понимаешь, ты пом... а все понимают, что ты помогаешь, что ты не гневаешься, что ты спокоен, и ты хочешь помочь человеку. Вот, в принципе, вот это основная такая вещь. Вот, поэтому такие вопросы это хорошо, а когда ты начнешь его по существу спрашивать, ну, выяснится что, что, наверное, он не пробовал или там пробовал, но не все, скачал что-нибудь бесплатно или там посмотрел, у него не получилось, ты говоришь, ну вот именно поэтому вы сейчас на конференции, рекомендую вам сходить на веб-блок, ну, типа там мы разберем вашу ситуацию подробно. Сейчас у нас ну, выступление, как бы по факту, да, подойдите ко мне там в конце, например, я вам расскажу, либо приходите на веб-блок, мы там разберем вашу ситуацию детально. Ну вот можно так. Инфобизнесмен продает даже на чужих мнениях. Так, так и надо, конечно, ты во все встраиваешь. Так это правда. Самое печальное, ну не печальное, как бы это, эта тема, это правда. То есть ты не можешь человеку там за три секунды, как ты ему поможешь? Тебе, чтобы ему помочь, надо мозг изменить. Чтобы мозг изменить, он должен упражнение поделать. Чтобы упражнение поделать, с ним кто-то должен заниматься. Кто с ним будет бесплатно заниматься? Зачем? У каждого своя жизнь. Заплати денег, с тобой будут заниматься. Ну как бы вот так. Это же правда. Ладно, ладно, хорошо. Когда ты ребенка к репетитору отводишь, ты. Ну, когда ты ребенка к отводишь, ты же платишь деньги репетитору? Ты же не говоришь, типа, на халяву занимайся. Ну, как бы то же самое. С тобой кто-то должен сидеть и тратить свою жизнь на тебя. И слушай, последний, наверное, вопрос пока. А, а можно ли, типа, быть спикером заработать на этом баблишке? Можно, конечно. Профессиональный спикер, да. Ну, типа, а вот, ну, на вы платите нет, мы не платим. У нас мы не можем платить. У нас нет бюджета на это. Вот как бы, ну, по честному. У нас не, не такая прибыльная эта история. То есть как бы и, иногда кому-то мы платим, но немного и не всем. Там один-два человека. Когда нам сколько, кого -то... как кого-то. вы а, Ну типа там тысяч двадцать, тридцать, пятьдесят. Типа за выступление. Ну да, там. Ну, условно, там, мы просим человека в выходной день приехать. Ну, как бы он говорит: ну, как бы, ребята, там я не могу. Ну, или там, типа, вот, надо платить. Но да. чаще да. мы откажем. То есть лучше отказаться чаще всего, то есть, ну, иногда только. Или мы видим, что человек настолько медийный и популярный, что он, допустим, мы говорим, окей, в эти деньги, пожалуйста, сделай там два анонса. Он делает анонс, где-то у себя в соцсетях, то есть, это нормальная история. Тогда можно и сотку заплатить, потому что от него придут люди. Ну вот, окей, давай представим, что есть спикер на среднем, либо на высоком уровне, и его зовут куда-нибудь на конференцию выступить в Читу какой-нибудь. Типа, прилично ли просить деньги за то, чтобы поехать в другой город и там типа, выступать? Да, я прошу 100 тысяч за это, вот я езжу выступать. И типа платят? Ну да. Ну это типа на на, на, высоком, на высшем уровне. Ну да, понимаешь, это выгодно, то есть смотри, допустим, мне оплачивают соточку, но эту соточку можно окупить с двух спонсоров, то есть я им даже могу подсказать, как они могут деньги на этом заработать, я могу им дать скрипты, с помощью которых они смогут людей собрать, окупить это и двух спонсоров, то есть чтобы меня пригласить, надо взять двух спонсоров, поставить стенды. Ну, потому что они могут сказать, что будет, мы соберем 150 200 дизайнеров. Эти дизайнеры ваши потенциальные клиенты, у вас будет за 50 тысяч возможность выставиться, будете спонсор выступления Орехова. Ну, как бы кто такой, вот те регалии. То есть это, это тупо бизнес всегда. Это не то, что там типа тебе платят или не платят. Если ты показываешь, как с помощью тебя можно заработать денег, то тебя будут брать. И за типа, и эти 100 тысяч ты еще можешь о их поменять, например? Не, не могу, Мое выступление отдельно. Ну, то есть, я никого не... Может выйти передо мной э, кто-нибудь там из них и сказать, что вот, типа, вот наша компания, покупайте. Я говорю, ну вот, да, компания, могу только сказать, что вот, спасибо за приглашение, типа, за то, что благодаря этим компаниям, значит, я тут выступаю. Я не знаю, я не лезу там, в может они там мошенники, я же не знаю, кто они такие. Ясно, ладно. Um, окей. Ну, а, наверное, типа, середнячку можно хотя бы попросить, там, типа, оплату билетов, гостиницы, все такое. Да, да. Иногда я так езжу, то есть меня приглашают, когда... У меня какая история, что когда есть либо знакомые, ну, просто с которых я не хочу денег брать по разным причинам, либо когда, ну, большое количество людей, допустим, они собрали там тысячи человек, и они меня пиарят еще, ну, допустим, больше тысячи там. И тогда, конечно, я поеду, потому что там же моя аудитория. Я могу книжки взять, продать. Ну, то есть на выступление я смогу монетизироваться. Вот И тогда мое условие будет такое, что помимо выступления я сразу скажу, что вы же мне не платите, тогда я сам буду что-то продавать. Прикольно. А про 100 тысяч не стоит говорить в стоит? Можно про это говорить? Ну, можно, это, в принципе, написано. Хорошо. У меня от 70 до 100, то есть день – это 100, а 70 – это если там 2-3 часа. Угу. Нет, просто... Понял тебя? Хорошо. Кажется, что мне типа на сегодняшнюю пост поста хватит. Ну супер. Все, сейчас я тебе закину файлики и смонтирую и выложу в канал.